с поступающим, ну и подумал, может быть, по вечерам вечером. Да, сегодня ущерб. Да что ты? Париж, Франсуа. Да. Прекрасно. А как вы франсуа? Франсуа это мой старый крест. А. Слушай, а сколько он старый? Вот ты ему лет 80 на правде. Делал мне предложение. Быстро ты. То есть всё. Боря. Борис Аркадьевич. А. Я тебе шесть лет а -а -а. Хотела вам напомнить, чтобы вы на праздники посмотрели заключение госкомиссии. Да. Надо смотреть в вас в глаза. Я для этого смотрю. Точно посмотрите? Ну, сказал, что -то Боря. Ой, я перезвоню тебе, я сейчас. Только да. не забудьте. Вот, смотрите. Так, заключение. Госкомиссии. Все, теперь не забуду. Я вижу, у вас большие планы на Новый год. А, планы? А, так это же... У вас тоже с наступающим, Ольга Николаевна. планы у меня большие. Конечно, у нас в Новосибире знаешь какие парни. Вообще-то не только у вас, Владяка. Правда, Настя? Вы не знаете Андрея? Если он обещал, значит он поханил. Семья Лизы переехала в Новосибирск в февраль перед Новым годом. В лядках остался ее лучший друг Андрей, который обещал звонить ей каждый день. Девять балет, Дай позвонить, а? У меня деньги на мобильный кончились. Вот цена. Я тебе только три дня назад сто рублей положил туда. Нет, ну что такое сейчас сто рублей? Я три раза позвонила, а кончились. кончилось. 100... Дед, ну у тебя же служебный телефон стоит. Ну что ж, жалко, что ли? Ах, хорошая елочка получилась. Ты меня совсем не слушаешь. Это ты меня совсем не слушаешь. Я тебе раз говорю, Телефон, для экстренных случаев. Вдруг самолет прилетит. Да они уже сюда сто лет не прилетают. А ты все ждешь. Сто лет не прилетали? А сегодня прилетят. Вот это и называется экстренный случай. Знаешь как бывает? Вот летит самолет. И... Да никому не нужен ни твой аэродром ни телефон уже давно списали вас. Дай позвонить. The Правильно говорите. Температура за бортом, минус 50-50 градусов. Спасибо you, very. Thank you very much. <laughs> it. Григорий Павлович, вообще-то можно было бы и китайцев учить в вашем терпении. Ну что, пассажир, наверное, все Да уж. А как хочешь? Ну, да, Алексей, брата моего, Игоря напоминаешь тоже все умничал и хорохолился. Это тот, из-за которого мы со своей веры пострадались? Интересно, как у него жизнь сложилась? 40 лет пошло. Я с ним больше так и не верился. Юлия, а почему ты с по Игорем катались? Да были, молодые. Он признавал меня к твоему двоюродному брату Игорю, который тоже был виноватым Гришка тогда спылил, но, в общем, надел глупость. А любила всю свою жизнь. только его отнюдь. Даже замуж не вышла. Он даже не знает, что у нас сын. Я ему не сказала, что это ребенок. А вот, посмотрите, это сын, а это внучка Алёнушка. Алё! ягода, девять букв, третье М, правильно? Земляника, земляника, земляника. Подходим, расписываемся. Какой да, голубчик! Роза. Старший лейтенант Коровин за три секунды нашел номер Григория Деменевича. Только не нашего пилота, а троюродного брата, второй жены его внучатого племянника Папаки, который даже не знал о существовании своего родственника. Алло! Григорий Землянигин. А, да. Екатеринбург беспокоит. А, да. Старший литер на да. Я прошу передать, а, да. что у вас ждет под курантами Юлия снигер Юля? А что она меня ждет? Ну как? вы ее 40 лет назад обидели? Обидели. Mm. Потом ждали прощения все эти годы. Ждали? Ждали. А вы даже не явились. Непорядочек. Я 40 лет назад обидел тетку какую-то. Вы что, не говорите, что ли? Нет, сроки, Нет, это, это в проекте не было. Понял? Виноват, ошибочек. Суступай. Суступай не узнала, что через неделю мы самолет на дволи. нам забинь. Ну, узнала, не узнала, какая разница. Главное, чтобы она была счастлива. А, очень хорошо, что мы сегодня улетели, сегодня... а то бы стоял в морозе, а она бы опять не пришла. Первый раз за 40 лет все правильно сделала. Да, Юрик? Gracias. Здравствуйте. У нас специально молодой человек. Я Марк Шейдер. Зачем мне эти ваши новомодные штучки? Мне телефон, который я пойму и который поймет меня. Понимаете, да? Окей, Google. Кто такой Марк Шейдер? Марк Шейдер, горный инженер или техник. Найдите общий язык с инновациями. Голосовой поиск от Google Страсной мобильный интернет только в МТС. Окей, Гугл, а, поговори Уральские горы. Картинки по запросу Уральские горы. Не буду мешать. Mm-hmm.